Всем привет, друзья, и сегодня я расскажу вам о кошельке. Итак, матричный проект IT4 использует USDT TRC20 как валюту расчета. Помним, что все расчеты в IT4 происходят строго между участниками. USDT TRC20 – это валюта блокчейна TRON. А теперь давайте покажу, как установить подходящий кошелек для работы в сети TRON и расскажу, где Взять USDT TRC20. Итак, поехали. Заходим на сайт tronlink.org, ссылочка в описании. Выбираем подходящую вам операционную систему. Сейчас я приведу пример с расширением Google Chrome. В магазине расширений нажимаем на кнопку ⁇ Установить ⁇ После успешной установки расширения в вашем браузере появится иконка Link. Нажимаем на иконку расширения, указываем желаемый пароль и, конечно, не забываем сохранить его в безопасном месте. Нажимаем на кнопку «Создать», задаем желаемое имя для своего кошелька и нажимаем «Продолжить». Далее копируем и сохраняем в отдельном файле 16 секретных слов, Можете записать на бумаге, скопировать на телефон, отправить себе на электронную почту, главное, чтобы это сохранилось. Слова вам понадобятся для восстановления аккаунта на случай, если вы забудете пароль или потеряете доступ к вашему компьютеру. Важно соблюдать порядок, в котором они вам даны. С помощью этих 16 слов вы всегда сможете получить доступ к своему кошельку, где бы вы ни были. Нажимаем Continue – Продолжить. Дальше. Вас попросят подтвердить секретные слова. Вам необходимо в правильном порядке кликать на слова. После этого жмем на кнопочку Continue – Продолжить. Все. Вы все сделали правильно. Теперь давайте разберемся, что и как тут работает. Вверху указан ваш персональный адрес на которой вы сможете получать USDT, TRC20 TRON и многие другие валюты, которые поддерживают блокчейн сети TRON. А для отправки любой валюты, в том числе и USDT, необходимо нажать кнопку Send – отправить. Далее указываете адрес, на который будете совершать перевод. Далее указываете необходимую сумму, нажимаем кнопочку отправить. И на этом все. А успешность операции можно проверить в разделе транзакции. Ну а как купить USDT TRC-20? А USDT можно приобрести, например, на бирже Binance. Можно воспользоваться помощью BestChange и важно внимание, вы всегда можете обратиться к менеджерам проекта, которые помогут приобрести USDT с помощью перевода по карте или с помощью платежки Perfect Money. Телеграм менеджера в описании к видео. Ну и спасибо вам друзья за внимание и отличных вам иксов. Встретимся вновь.